Всем привет, с вами Вадим, и мы продолжаем выживать Space Engineers. В этом сезоне мы бурами не пользуемся для добычи руды. То есть добывать руду я никоим образом не буду. Максимум это захватить, либо купить. И за кадром давайте я расскажу, что у меня здесь было. Что-то слишком часто, метеоритный дождь начал идти за кадром я построил средний контейнер он мне нужен был для того, чтобы поставить вот эти вот малые трубы к этим пулеметам подвести конвейерную сеть но у меня одна беда у меня нету патронов к этим пулеметам и в этом базовом сборщике я их никак произвести к сожалению не смогу я разобрал все инструменты ненужные которые у меня были Оставил только вот, э, вот эти инструменты. У меня еще здесь остался некоторый запас других инструментов. Бур я оставил для того, чтобы была возможность уничтожать вот эти вот э, всякие неровности. И я планирую в этой серии заняться э, пиратством. Хочу вылететь куда-то там в космос и посмотреть, будет ли у меня возможность... Э, захватить какой-то корабль а для начала он, у меня есть отметка торгаша с оружием я хочу полететь туда и купить денег я надеюсь мне хватит у меня есть 184 стальных пластины я надеюсь что этих денег мне должно хватить так будем лететь примерно в ту сторону и, наверное, встретимся уже у торговца оружием. Не успел я далеко отлететь, как на горизонте появился какой-то торговый корабль. Я думаю, что есть смысл попробовать его захватить. Я надеюсь, что я особой репутации не испорчу. Так, Royal Minerals привод. Давайте посмотрим, что оно из себя представляет. Ну, по идее, здесь корабль должен быть с рудами. Ну, давайте подлетим поближе и посмотрим. Да, не успел я подлететь к этому кораблю, он куда-то уже исчез. Ну, в целом это не беда. Я набрал высоту и буду потихоньку лететь в эту сторону. И будем подбираться к торговой станции с патронами. Подлетел я уже к базе. Здесь, кстати, скоро опять начнется метеоритный дождь. Слава богу, что я буду под куполом. И надеюсь, что этот дождь на мою базу никак не повлияет. Так, где будем садиться? Пожалуй, что где-то тут. Посмотрим, кстати, что здесь нам еще и... Торговая база предлагает так отлично здесь у нас пусто пистолет который я сейчас разобрать не смогу так что у нас здесь в продаже так вот есть и боеприпасы нато хм. Цена за единицу 253 тысячи дороговато скажем так это получается если я хочу купить 10 ящиков 5 миллионов так а если я <coughs> Да, стальные пластины я здесь продать никак не смогу так а магний хотя бы здесь есть нет, магния тоже никак нету. Так, а жаль. Так, ничего интересного в целом в округе нету. Хочу прошвырнуться по базе, посмотреть, что здесь интересного может быть. Было бы неплохо еще каких-то патронов набрать. Так, оружия у меня хватает. Так, что у нас здесь внизу есть? Здесь у нас болгарка. Так, а тут хм, два магазина с патронами. В целом это тоже неплохо. Так, и пожалуй буду я отсюда улетать. Подрифую немножко в космосе. Может быть, какой-то корабль и появится. Да, я не ожидал, что патроны будут такими дорогими. И давайте будем подниматься. И буду лететь я примерно где-то... Вон туда. Друзья, где-то вот в этой местности... Где я смотрю, здесь появлялся один пиратский сигнал, но его пока не особо видно. Давайте я пока попробую проварить камеру. Так вот этот вот прожектор мне не нужен. Я его уберу и на его место поставлю камеру так нам не хватает три компьютера и их я пожалуй возьму Ну, пускай будет коннектор так что у нас есть здесь так ладно эти все детали давайте перебросим в контейнер я их отсюда забрать потом хотя бы смогу Так, там еще никого не видно, к сожалению. Надеюсь, с камерой будет видно лучше. Так, компьютер. А ну. Так, камера у нас есть, это хорошо. Давайте посмотрим в камеру, может. Так, вот я уже вижу какой-то объект интересно еще сколько к нему какое к нему расстояние давайте камеру поставим сюда хм, смотрите он просто себе висит он никуда не летит может быть и атаковать его будет проще а ну я наверное потихонечку буду подлетать особо спешить не стану так к кораблю 5 километров не особо быстро я буду подлетать, чтобы не попасть под огонь. И, наверное, я буду к нему подлетать ну уже вручную на джетпаке. Потому что так меньше шансов того, что он по мне начнет стрелять. Ну, точнее, начнет он по мне стрелять в любом случае, но так хотя бы он по мне не попадет. Не знаю точно, какое я к нему расстояние, но я ближе подлетать сейчас не хочу. Так, давайте я здесь включу антенну. Так, где антенна? В радиусе. А, ну да ладно. Антенна пускай будет выключена. Я здесь просто поставлю отметку, чтобы не загубить этот. Кораблик. он пускай себе здесь дрейфует, даже отключу генераторы так, что я хочу здесь забрать болгарку оставлю кредиты оставлю давайте половину аптечек оставим половину аккумуляторов оставим Пистолет есть, патроны здесь у меня еще есть. Ну, также давайте на всякие пожарные сохранимся. Возьмем пистолет и будем приближаться потихоньку к этому кораблю. Или же даже нет. Давайте посмотрим, смогу ли я нормально спрятаться. Сразу зажимаю я Ctrl-C. Точнее, Z. Уху, друзья, я выжил. Это хорошо. Так, давайте, значит, водородный ускоритель срежем. Так, что у нас тут? Мостик. Мостик тут не нужен. Фух. Так, программируемый блок. Программируемый блок нужно срезать в срочном порядке. Так мы лишим э, в целом его мозгов. Тот скрипт, который здесь исполняется, уже функционировать не станет. Так, срежем полностью. Так и же я смогу внутрь пробраться. Э, также есть здесь гироскоп. Давайте срежем. Так он хотя бы крутиться не будет. о смотрите как хорошо попал здесь у нас дистанционное управление есть нужно кстати будет еще посмотреть что здесь по поводу э, турелей так давайте опять сохранимся что у нас тут с турелями как дела хм. Да, в целом, как-то никак. Так, а если... Так, это у нас ракетница. Смотрите. Неужели у нас тут и ракеты также будут? В любом случае срежем. Добраться бы до аккумулятора какого-нибудь. Так, где он может быть? Давайте таймер срежем. Что у нас там за таймером так это генератор кислорода водорода значит возможно здесь есть еще какое-то количество льда так чтобы нас не убило давайте это турелька какая-то не проваренная что ли это нормальная турелька Так, она ведь вниз не спустится, зато он та спокойно себе спустится. Так, а что, если я, скажем, вот эту турельку поломаю? Смотрите, она, я также нахожусь в мертвой зоне. Интересно, сколько мне нужно будет патронов потратить, чтобы ее уничтожить? Да, и добраться бы еще к антенне. Хм. У меня еще два магазина осталось. Это получается последний. Хм. Эх, как-то не густо. Так, а если попробовать э, ее срезать как-то отсюда? Э, скажем вот так. А, эта турелька повреждена. В целом это довольно хорошо. Так, там турель не работает. Хм. Да патронами здесь проблема я теперь спокойно могу срезать вот эту турельку так там сзади ничего нету смотрите немного осталось до повреждения турели уже у меня здесь безнадежен так подбираемся еще к одной турельке там турель уже не работает ну давай так по идее уже все турели не работают Так, что у нас там сзади? Турельки есть или нету? Ну, в целом чисто. Чисто. Так, где здесь антенна? Вот внутрь можно залезть. Давайте заберемся. Или проще будет срезать другой какой-то блок. Кстати. Энергия у меня заканчивается. Блок легкой брони срежем. Так, здесь турелей никаких нету? Нету. Фух, кресло пилота. Надеюсь, я смогу этот корабль каким-то образом довести обратно. корабль уже должен быть у меня под контролем а ну так гироскоп не работает да нужно бы еще срезать главный ускоритель чтобы хоть как-нибудь притормозить и все же нужно будет проверить обратно гироскоп, чтобы развернуться можно было. А... Не получится. Так, где здесь антенна или это не антенна? Скорее всего маяк какой-то. Так, проварить ускоритель я не смогу. корабль все равно крутится значит э, здесь есть еще какие-то ай-яй-яй-яй -яй, -яй, яй так Так, значит здесь есть еще какой-то блок, который управляет кораблем. Давайте посмотрим, что здесь еще есть. Так, турели, батареи, гироскопы, ускорители, ремонт-контрол э, недостроен survival kit даже есть ну и два таймер блока есть так, а ну смогу ли я через гироскоп что у него здесь рысканье ноль ноль так, все, корабль не крутится и давайте посмотрим что мне нужно так. Этот корабль еще и тормозить не хочет. Давайте посмотрим, что мне нужно построить, чтобы его хотя бы затормозить. А значит, мне нужны водородные ускорители. Так, для водородных ускорителей, что мне нужно? Так, генератор кислорода водорода мне нужно построить где-то я здесь генератор находил так, скорее всего он где-то здесь в задней части так, это у нас малый контейнер кстати, давайте посмотрим, что там есть взломаем его не густо Патронов есть немножко, несколько ракет. И это в целом все, я так понимаю. Так. Осталось только найти, где я здесь находила... Хм. Конвейер. Конвейер. Это у нас ракетница, контейнер, вот генератор, давайте его срежем и поставим обратно, нет, скорее всего так не получится, эх, Похоже, придется срезать его полностью. Надеюсь, в нем льда не будет. Нет, льда здесь нету. Давайте обратно его поставим. Вот он. Так, теперь, надеюсь, я смогу проварить все остальные водородные ускорители. Нет. Не могу. Так, ладно это я построил теперь нужно водородный бак какой-то сделать а давайте попробуем сделать маленький бак здесь в целом нету разницы какой поставить э -э генератор надеюсь мне на бак хватит О, это survival kit давайте его тоже взломаем я хочу в случае смерти тут возрождаться. Так, также немножко восстановимся. Так, для малого водородного бака... О, мне много еще чего не хватает. Так, надеюсь, что в водородных ускорителях будет то, что мне нужно. Так, где тут контейнер? Так, здесь маяк, скорее всего, стоит. Ну, Маяк пускай будет. Давайте срежем какой-то водородный ускоритель. Возможно, в нем будут компоненты для строительства водородного баллона. Мне сейчас самое главное построить хотя бы восстановить все водородные ускорители которые я срезал так турелька конвейер опять потерял а ты где скорее всего где-то тут тут у нас ракетница Так, малый водородный бак, стальные пластины и малая трубка не хватает. Так, а что если сделать немножко по-другому? Давайте попробуем построить маленькую сетку. Вот так. Так, и попробуем построить маленький водородный баллон. Маленьких трубок не хватает. Эх, где же мне их тут достать? Так, в турелях есть, есть. Так, из инвентаря все сбросим. О, есть маленькие трубки у меня в контейнере. Ух, водородный баллон есть. То есть я надеюсь, что смогу сейчас восстановить ускорители. Да, вот есть водородные ускорители. Так, один есть. Большой водородный есть. Хм. Так, теперь давайте попробуем его развернуть. А ну. Так, ускоритель. Нам, получается, его в управление не дали да это плохо скорее всего придется его полностью срезать потом ставить и я наверное этим займусь потому что э, это займет довольно много времени И уже когда корабль будет управляем я к вам вернусь вот я срезал один ускоритель большой поставил на его место маленький теперь я могу хотя бы скинуть скорость я вот так покручусь, она по-любому будет сбрасываться. Потихоньку я ее и погашу. И сейчас будем направляться в сторону нашего э, кораблика. Давайте туда и будем направляться. Так, смотрите, водорода у нас достаточно много. И пока мы будем лететь в сторону этого корабля, я еще буду э, еще разберу несколько ускорителей начиная с этого и встретимся уже поближе к нашему кораблю мои корабли уже встретились теперь нужно на маленький корабль поставить лапу чтобы была возможность их состыковать Так, какое шасси поставим? Ну, давайте возьмем одно из новых. Там есть плоское шасси интересное. Вот такое. Так, моторы, строительные компоненты. У меня это все добро быть должно. Так, где контейнер? Вот он. Скорее всего, я его посадить на саму луну не смогу. Я, скорее всего, построю отдельно корабль, на котором я буду летать и разбирать все это добро. Кстати, смотрите, кислород у меня уже закончился. Это... Нужно, короче, поторопиться. Так, давайте состыкуемся с этим кораблем так отключаем мы все гасители так и будем пожалуй подбираться поближе к луне где у нас там находится наша капсула возрождения так это мы удаляем 43 километра. В целом, не особо-то и много. Но с учетом того, что у меня нету кислорода, это плохо. Так, это у нас что? Малый водородный бак. Здесь есть баллон с кислородом. Так, кстати, survival kit есть, но, скорее всего, я не смогу им воспользоваться. Нет, не хочет. Вот тогда будем лететь на базу. Так, у меня уже кислорода довольно мало. Я ближе спускаться не буду. Сейчас включу вещание антенны на этом корабле. Километров, скажем. Ну, пускай километров на 10. Так, 10 тысяч метров. Так, пускай вещает. И здесь вот у меня есть в 9 километрах торговая база. Я успею туда долететь до исчерпания моего кислорода. В целом кислорода мне хватило, но в любом случае нужно брать его с собой больше. Э, нужно было просто поставить на свой корабль, так, это что? А, непонятно. Нужно было просто поставить на свой корабль либо кислородный баллон, либо генератор. Так, здесь сейчас мы заправимся. Метеориты. Так, ну с кислородом у нас в целом порядок. Я лечу обратно к тому кораблю попробую его как-нибудь посадить у меня там в целом три ускорителя есть я надеюсь, что мне этого хватит для безопасной посадки либо же если я посадить не смогу, оставлю его где-то над своей базой и буду летать его разбирать и еще, я планирую я такого еще не делал по идее должна быть возможность взламывать с помощью программируемого блока вот эти все баллоны чтобы не терять из них газ. Потому что водород это очень хорошая вещь. Также с кислородом у меня пока напряг. И было бы неплохо, если бы весь этот водород и кислород, который есть на этом корабле, его себе перекачать. Ну, пожалуй, на этом я буду с вами прощаться. Всем спасибо за просмотр. Если видео понравилось, ставьте лайки. Также подписывайтесь на канал, комментируйте видео.